Привет, друзья! Добро пожаловать на канал StarLager. Готика 3 ⁇ несложная игра. Даже со включенным альтернативным балансом вы сможете раскачать себе мультикласс. Здесь за уровень дают 10 ЛП, поэтому вы спокойно сможете сделать себе милишника мага или любую другую экзотику. Но в третьей части есть только одна действительно существенная сила, и это магия. В этом видео 8 самых существенных причин играть за мага, а также почему он намного лучше и сильнее других классов, ну и некоторые его недостатки, о которых я расскажу в конце ролика. Поскольку я буду топить за магов, то время от времени в другие классы будут лететь камни. Не без обессудьте. Первая причина в том, что маг – это единственный самодостаточный класс. То есть вам не нужно учить навыки воров, чтобы скрывать замки. Для этого есть специальная магия от злом замков, которую вы можете выучить, собрав 200 древнего знания, тем самым сэкономив определенное количество очков опыта. Кроме того, у магов есть лечение союзников, самостоятельное лечение и лечение от ядов. Также и многие свитки в игре требуют большое количество маны, поэтому использовать их может только маг. В одном из роликов за мага я призывал собирать травки во всех доступных локациях. Однако на самом деле можно вообще ничего не собирать. Все дело в том, что у алхимиков через определенное количество дней восстанавливаются все травки и все бутыльки. Восстанавливаются не только травки, но и пустые бутылки и вино которые необходимы для крафта бутылок на ману. Например, у того же мерзкого Морового Гадра вы можете скупать бесконечное количество травок и крафтить бесконечное количество бутылок. При этом травки восстанавливаются каждые несколько дней. Бывает через два дня, бывает через 5. Стоят они тоже очень дешево. Следующая механика – настоящая имба. У Некроманта есть магия Черный туман», который, к сожалению, не все поняли, как работает. На самом деле, я первое время бегал и тоже думал, зачем вообще оно нужно. Но суть этой магии в том, что у нее очень узкий радиус действия. Поэтому любой шаг в сторону и вас сразу видит вся непись. Но эта магия не так бесполезна, как может показаться. Пока вы стоите на месте, враг вас не видит. И из этого тумана вы можете кастовать любые спылы. В том числе, которые очень долго заряжаются. Например, огненный дождь или молния у некроманта. Черный туман позволяет очень легко защищать города и любые толпы неписи. В общем, применения этой магии можно найти очень много. И у других классов такой имбы нет. Кроме того, у магов есть не только черный туман, но и магия заморозки. Только последователям Миноса не досталось никакого контроля, но не страшно, потому что из этого следует еще одно преимущество магов: почти вся магия не привязана к классу, кроме высшей магии, для которой нужен особый перк. Кроме того, мод последствий тоже иногда может портить развлечения. Лед и холод — вот твое оружие против всех, кто становится на пути воли Аданоса. Но в целом почти вся магия вам доступна. Поэтому значение имеет только количество древнего знания и некоторая магия, которую нужно изучить первой. Несмотря на множество патчей, балансов и попытки исправить механику боя, даже в лучшей сборке модов милишный бой – это закликивание врагов. Просто теперь нужно успеть закликать в более короткий промежуток времени. А так механика боя все та же. У магов же большое количество разнообразий магии. Хоть и в большинстве случаев она чуть меньше, чем полностью бесполезна. То есть большинство магии применяется только в каких-то уникальных случаях. Тем не менее, это большое разнообразие. То есть у вас на выбор есть молния, огненный шар или заморозка магов воды. Хоть и суть ее одна и та же, она имеет разные приятные анимации. Поэтому вам не придется смотреть на одно и то же махание мечами. Магия имеет автоматическое прицеливание, поэтому у вас не сбивается прицел, когда начинаются фрезы. Фрезы в этой игре это просто что-то неизбежное. И когда все отлагивает, вы теряетесь, что вы вообще делали. Особенно это неприятно, когда вы играете за лучника. Фризам все равно, что несколько секунд вы выцеливали голову врага, и это еще один недостаток в копилку игры залучника, о котором в ближайшем будущем будет еще один ролик, почему не стоит играть залучника. Каждый спел мага дает министаны, что очень полезно на таких вещах как аренка. Магу не нужно долго заряжать магию, чтобы наносить ощутимый урон. Это не лучник, которому нужно максимально натягивать сетиву. А у мага даже стрелка без зарядки наносит хороший урон и при этом дает мини-станы, из-за которых к вам вообще никто не может подойти. Поэтому, играя за мага, и аренки, это легкий геймплей, особенно если учитывать наличие черного тумана. Недооценивать контроль, который есть у магов в этой игре, нельзя, потому что в определенный момент в Морасул вам придется победить двух братьев. Как это сделать лучником, я вообще не представляю. Но это, конечно же, будет в будущем видео лучники. Маги очень быстро получают с пылы массового урона, которые сносят целую кучу хп. И с помощью магии массового урона можно очень комфортно зачищать города. Поэтому можно сказать, что маг один из самых дамажащих классов. Где-то уже к варанту у вас будет ваншут, ванкил. Но как только вы изучаете особый перк, например, темный маг», который увеличивает урон с магией тьмы, игра вообще перестает подкидывать проблемы. Перк, усиливающий водную магию, вы можете получить просто нося броню. Разве это не имба? Но мы, кажется, слишком задержались на плюсах. Поэтому теперь о самых явных недостатках мага. Первое – это «Однообразие». Большинство магии вам не пригодится в этой игре, и если вы не будете учить магии из других веток, то у вас будет всего несколько полезных магий, которыми вы и будете проходить всю игру. Лично для меня это небольшой недостаток, главное это эффективность, а магия это очень эффективно. армия скелетов дает еще один минус игры за мага. У вас просто нет кнопки, которые бы агрел сумонов, что естественно вызывает проблемы в бою. Кроме того, нежить сумонов атакует нейтральные персонажи, что в некоторых ситуациях может стать проблемой. И самое печальное, что нету кнопки сброса сумонов, поэтому вам придется поговорить с каждым, чтобы отпустить его. Ты свободен. Ты свободен. Посчитайте сами, сколько здесь скелетов. Маг не может двигаться во время каста спыла. В этом плане у лучника есть преимущество. Он умеет двигаться и тем самым уклоняться от спылов магов. С другой стороны, у магов есть магический щит, который кастуется с помощью магического посоха. В лучшей сборке модов кастуется любое время, пока вы держите кнопку. Кроме того, магический щит не ловит стрелы и болты, а также проникающие удары. С новыми доработками стала отлично работать магия заморозки. То есть она отлично работает на любых противниках. Единственное, после заморозки вы не сможете наносить урон той же стрелкой льда. Кроме того, горение не наносит особого урона, но в целом это не так страшно. Потому что магия огня наносит целую кучу урона. Мне кажется, в лучшей сборке модов некоторые заклинания стали кастоваться намного быстрее. Та же волна огня кастуется просто моментально, только и успевая заряжать бутылки маны. И последний недостаток, но не самый последний по важности, состоит в том, что магические спылы добивают на аренке. Поэтому нужно постоянно следить за жизнями врагов. И в какой-то момент переходить в рукопашный бой, что не всегда удобно. Вот такой вот список преимуществ и недостатков игры за мага. Если у вас есть свой список, пишите в комментариях. И конечно, если вы хотите больше роликов по Готике 3, ставьте свои лайки. Подписывайтесь на канал и welcome в группу в Discord и вконтакте. Ссылки в описании.